Данный проект передается привести с 1 октября по 18 2022 года совместно с комитет культуры Санкт-Петербурга, совместно с администрацией района Санкт-Петербурга, совместно с Центральной библиотекой имени Майковского и, конечно, совместно с Российским государственным педагогическим университетом Гельсона, корпус где общий доступ библиотеки Санкт-Петербурга на лучших проведениях мероприятия в рамках дня молодого избирателя который у нас будет 18 ноября 2022 года. Мы все помним, что, хоть он у нас называется «Дель молодого «День молодого мероприятий у нас достаточно много, и они у нас проходят не один месяц, и все они как раз вот превращиваются в этой дате. Что касается данного проекта, в котором предлагается вводить да, уже указанное положение, это если не своеобразная инновация, это, наверное, инновация в нашей работе по развитию правовой и в наших мероприятиях только -то точно, потому что такого конкурса мы еще не проводили. Мы долго его прорабатывали, общались с коллегами, здесь нам помогали, конечно, наши уважаемые коллеги, потому что это Герцена. и этот урок, и методическая часть проходили в экспертизе, они с нами постоянно в постоянном контакте находятся. Согласовано этой, конечно, наша библиотечной системы, цитарная библиотека Майковского. Положение достаточно конечное, мне кажется, всем было разослано, я долго останавливаться на нем не буду. Очень интересно, что у нас получится, мне кажется, это очень интересно так, чтобы было. Спасибо. Спасибо, и, конечно, я, этот вопрос. А я правильно понимаю, что не участвует в этом конкурсе, к примеру, большая публичка, если это была каких-то национальной библиотеки, библиотеки Ельцева, в этом здании Сената и Сената, им как-то не разослались приглашения, или они обычно не участвуют в этом? Здесь, здесь немножко это то иностранное. Здесь акцент на централизованной библиотечной системе района. То есть у нас район, в район, в библиотеках будет непосредственно организован вот этот проект и, и урок, да, электоральный наш, и каждый, э, каждая школа, в данном случае района будет непосредственно составлять какие-то какие свои проекты. Потом будет оценивать специальные жюри. То есть мы сейчас, э, здесь направленность идет на районе библиотеки, которые подчинены определенной библиотечной системе. библиотека ВОКОС будет в данном случае курить. То есть мы сейчас не говорим о федеральных библиотеках, РНБ, ВИДС и так далее. это конкурс наших стажер десятых одиннадцатых классах, которые посредством свои проекты там будут представлять в районе А какое-то финальное мероприятие будет? Будет будет библиотечный конкурс. А -а -а -а. Если если включу сюда федеральные библиотеки, наверное, сразу им нужно в диплом победителей выручать. Другое место, друзья, другое место организации. А -а -а. На самом деле, очень очень важная история. Новый состав комиссии, я считаю, должен продвигать литеральную культуру, работать с молодыми избирателями, работать э, вообще, по полевизации э, и э, по избирательной системы. Поэтому считаю, что мы подобные мероприятия должны проводить. Безусловно, я так понимаю, что по сроку это все будет проходить уже после до выборов э, депутатов муниципальных э, советов в то время, когда, соответственно, будет больше возможностей для такой работы. Я считаю, что это очень важно. Спасибо за подготовку проекта проекту. если вопросов нет, я предлагаю поставить голосование данного вопроса. Спасибо Закончим. субтитры, за субтитры, за субтитры, так, ты был соответствующим кредитом. Турнитура на викторине среди учащихся 50-х классов, которые выбрали на викторине. Наш советник закладывал викторину в 11 классах. Временные коллеги, ну, конечно, продолжили в Америке. Также в порядке советникам на основе викторины, в порядке советникам на викторине, выбирали участников викторины в нашем мы предлагаем провести с 18 октября по 4 ноября 2022 года эти планы викторины среди учащихся 10-11 классов общего образовательного учреждения Санкт-Петербурга. Конечно, утвердить положение о данной викторине. Но здесь могу сказать, что подобные мероприятия у нас уже проходили. Они, оно немножко видно, но у нас оно теперь называется викторина, по название, да, по-моему, викторина, по-моему, году и в прошлых лекторам цифрах мы делали подобные мероприятия вы вспомните это и в музее политической истории достаточно оно у нас получилось мне кажется интересно и полезно достаточно хороший там состав участников ребята показывали высокий уровень на самом деле знаний и общество знаний права и наши, наши лектора тематики поэтому мне кажется что эта викторина она очень хорошо пишется пишется в наш из наших крупных предприятий по культуры а, избирателей и их участников в Ну, тоже кратко все, что, это какие Спасибо большое. А, вопрос. А, интересует... а, прошу Важный да. э, момент достаточно, что были предложения а, по нашему, по положению членной комиссии они у них технический характер, такие, в принципе, неизносительно умеют говорить, что с учетом этих предложений не состоит. Естественно, нет, нет, нет, нет. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Если вопросов нет, тогда я повторяю последние вопрос вопросы с учетом поступившего предложения, то заявить Против. Пожалуйста, следите. 4 поясница на региональном высаде Российской Олимпиады Школы по вопросу права и процесса в первый что мы сегодня свой проект, это наша российская школа избирательного права и избирательного процесса. Здесь мы уже выполняемся данной избирательной комиссии. Мы знаем, что это региональный тип, что это не только региональный, не только региональный этап, но и федеральный этап. Предлагаем провести отборочный тур регионального этапа Олимпиады в дистанционной форме Олимпиады 2022 года и второй тур в точном формате региональных в на базе нашего учебно-технического кабинета в Весен-Петербургской избирательной комиссии. Небольшой это у нас вещь абсолютно традиционно она не совсем наша, она федеральная, мы все знаем, что представители Санкт-Петербурга и на федеральной площадке достойно представляют и наш город. И, а, в первую очередь, конечно, весь город Санкт-Петербург и своих учителей, и нашу избирательную систему. Здесь мы всегда готовы к федеральным Общего виноват учреждения здесь не остаются в стране. Все мы помним, что у Софья Андреевна у нас была признака на лидера Всероссийской Олимпиады Школьных предыдущих учебного года. Она у нас, соответственно, положение сразу минимует региональный этап, и при ее согласии она сразу пойдет на федеральную площадку, непосредственно опять избирательной комиссии представляет наш город. И на что у нее там тоже личные шансы опять сделать это очень и очень достойно. А пока вот предлагается такой проект нашего регионального Спасибо. Возник вопрос, а можете ее проинформировать тоже а, о -то этом да, решение Обязательно, обязательно. Слушайте, просто. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Если вопросы отнимаете, предлагаю голосовать за представленный проект. Кто за этот проект, Кто, за. кто против? Кто держался? Принято из вас. Следующий вопрос, по-моему, да. Я уже условно, избирательной комиссии. Так, что с с и на выплате при церкви Санкт-Петербургной комиссии, а именно ежемесячные наклады для консультационного клада за 40% в размере 100% поклада и ежемесячное денежное поощрение за 30% поклада. Как не помню, законно только из 200%, так что в данный время представляется вполне адекватным, Спасибо. Вопросы? Нет, коллеги, я специально попросил этот вопрос вынести на обсуждение, таким образом, чтобы решения по выплатам, которые будут подписаны в комиссии, были публичными, были согласованы с комиссией и носили открытый характер. Это цифры выплат, которые были и в предыдущий период, как вы знаете, то есть они ничем не отличаются от тех напалок э, и оплат, которые были у предыдущего председателя применить себя хотел бы, чтобы это было публично, поэтому э, в принципе э, не буду носить эти решения на рассмотрение помиссии. Спасибо. Если вопросов нет, э, тогда же, когда я поставлю вопрос на выставку, кто за это за кто знает решение на то, Кто против? Кто вернулся? Приняйте Ибо комиссии. Пожалуйста, Пожалуйста Евгения Владимировича, главного специалиста управления информационный центр за безупречную эффективную государственную службу. И в связи с 55-летием. Прошу поддержать проект. вопросы, Если вопросов нет, я считаю, что ничего не достойный хороший, красивый юбилей, поэтому предлагаю поддержать, кто за это решение прошу не хватит. Но, по-прочему, поддержался дня. Спасибо за работу нашего наше усилияние готово.